То есть систем управления сайтом. Они так и пишутся CMS. Что же такое CMS? CMS это некая система, которую вы ставите на сайт и вам не нужно ковыряться в коде. То есть не нужно вот эти страшные вещи, которые мы смотрели в начале делать. Ну или почти не нужно ковыряться в коде. То есть это некий набор, некая готовая платформа. Некое готовое решение, в котором намного проще возиться даже новичку. Я могу сказать, что раньше, когда мы делали сайты, мы для клиентов делали видео-гайд, как работать с WordPress, это одна из бесплатных CMS, и, в принципе, клиент за 15-20 минут, ну, более-менее осваивался в базовых вещах. Давайте, чтобы у вас был пример, я покажу вам, как это выглядит внутри. То есть вот моя, э, в, мой внутряк моего WordPress, да. Вот я, например, нажимаю «Добавить запись». Собственно, пишу какой-то пост, и он у меня на сайте появится. Давайте напишем какой-то пост. Пост. Вот такой сделаем пост. Добавим какую-то картинку, сейчас найдем. Допустим, давайте попку добавим. Попку и какой-то текст. И нажмем опубликовать. И смотрите, что получится. То есть у нас на сайте прямо появится вот она попа с текстом. В принципе, CMS хорошая вещь для тех, кто еще недостаточно хорошо разбирается в сайтах. Или для тех, кому нужно простое решение из коробки. Честно говоря, большая часть э, cms удовлетворяют потребности большей части населения. То есть, поэтому особо заморачиваться тоже над созданием какой-то своей суперсистемы, если у вас маленький проект не стоит. Но CMS тоже надо уметь работать. Э, у всех там свои тонкости, свои принципы, свои проблемы. Конечно, писать сайт с нуля самостоятельно – это интересно, но CMS-ки позволяют сильно сэкономить время. Правда, имеют, соответственно, свои болячки и свои недостатки Ну и еще один способ который я хотел бы сегодня рассмотреть это так называемые конструкторы сайтов то есть место где вы можете прямо на сайте раскидать блоки да и это обычно сделано очень легко и визу... визуализировано очень просто да вот давайте я сразу опять же на примере чтобы было проще вот нажимаю я создать сайт как видите здесь опять же есть варианты шаблона и начать с пустого сайта давайте чтобы было ну как бы симпатичнее да возьмем какой-то шаблон и, например, возьмем мы шаблон, ну я не знаю, вот с такой машинкой. Нет, давайте вот такой возьмем, такой хочу. Название сайта неважно, е-е-е e -E -E назовем. А, телефон не нужен. Пропускаем, заходим. Вот, собственно, что мы здесь имеем? Мы имеем какие-то готовые блоки и блоки, которые мы можем вставлять. Например, мы можем вставить слайдер. Вот, например, давайте сменим логотип. Вот наша картинка, мы на нее нажимаем, выбрать логотип и, допустим, я не знаю, какую-нибудь стандартную медаль, 100% гарантии. Хотя мы можем загрузить свою картинку. Давайте, если хотите, свою загрузим. У меня есть просто миллиард всего. Ну, давайте панду вот такую загрузим. Вот, и вот у нас панда появилась. Как видите, работать довольно несложно. То есть здесь принцип такой, как в Word, да, грубо говоря. там. То есть вот мы можем панду сделать маленькую, например. Вот. Например, мы хотим ее выровнять по центру. Вот мы нажимаем по центру. Вот мы выровняли ее по центру. Здесь можно вставить какие-то рекламные баннеры, какое-то объявление. Можно изменить текст. То есть, в принципе, все идет, ну, такая работа идет, как в Word, да. Давайте панда напишем. Вот. Все эти блоки можно редактировать, можно этот блок удалить, этот блок удалить, там, я не знаю, этот блок удалить. Картинки можно изменить. То есть, конструктор удобен. Для тех, кто вообще не умеет делать сайты. Для тех, кому нужно сделать быстрый, простой сайт. Давайте я приведу пример сайта, который я сделал в этом конструкторе. Это вот такой лендинг uh, пейдж который называется «Легкий заработок на играх». Кстати, ссылка есть в описании. Если вы еще не подписались, то очень рекомендую на «Легкий заработок на играх» подписаться. Видите, все выглядит красиво, все выглядит просто. Вот она... Подписка, да, здесь подписываешься, вот, собственно, отзывы, да, то есть все это ездит, смотрится неплохо. Есть минусы, расскажу сразу, есть минусы с совместимостью у этого конструктора, то есть не на всех устройствах одинаково хорошо будет отображаться. Вот, и есть минус, он вас ограничивает сильнее, чем CMS, и ограничивает вас намного сильнее, чем если бы вы делали сайт руками. Но сами можете сделать вывод о том, что вам проще, писать вот такой код, да, в котором нужно еще разбираться, Рисовать картинки самостоятельно или использовать готовые решения, да, вставлять картинок, быстренько все это залить и сделать, например, себе прайс-лист. Вот на этот сайт, вот на этот сайт в конструкторе у меня ушло на создание буквально 40 минут. То есть, на мой взгляд, это довольно интересная вещь, поэтому ссылку вот именно на этот конструктор сайтов я оставлю. Я просто пользуюсь им, не знаю, может быть, есть что-то лучше, есть что-то хуже. Итак, давайте резюмируем то, о чем мы сегодня говорили. Если вы будете делать сайты самостоятельно, то главное ваше преимущество, что можно сделать все, что угодно. То есть можно сделать любые рюшечки, любые задачи решить. То есть практически сейчас ну, нет особых ограничений э, по созданию сайтов. То есть можно сделать ну, вообще что угодно, просто что угодно. Это главное преимущество. Вот это действительно так. Это может занять время, это может быть долго, муторно, но можно сделать. Ну, Практически, ну, ва ваше мышление не ограничено практически ничем. И главный минус – нужно уметь. И причем, чем серьезнее проект вы будете делать, тем э более серьезные вещи нужно уметь. Вот, плюс, здесь есть еще один большой минус – это время. Также я напишу здесь слово «долго». Это будет еще один минус, потому что при создании сайта самостоятельно, в принципе, вы тратите больше всего времени. То есть, если вы не используете ни CMS, ни конструктор, вы тратите много времени, больше, чем с CMS или с конструктором. Что касается конструкторов, главное преимущество конструкторов – это быстро. То есть абсолютно быстро для любого, даже для человека, который ничего не умеет. И еще один плюс – конструкторов обычно обычно это довольно легко. То есть они сделаны для того, чтобы максимально облегчить ваши задачи. Вот. Тем не менее, код в конструкторах бывает кривоват. Я напишу кривой код, который не всегда легко править. Вот. У конструкторов бывают проблемы с совместимостью, но не буду это вписывать, потому что тут как повезет, тут как бы насколько серьезные вещи вы делаете. У конструкторов часто самый кривой код, и э, использование конструкторов для суперсерьезных проектов это, ну, несерьезно. Я напишу вот так, но под поднесерьезно я буду подразумевать то, что просто супер крутые вещи в конструкторе в любом случае не сделать, даже если это какой-то супер конструктор. Серьезно, вот. Ну и что касается CMS, то это в принципе такой пограничный вариант. Он сочетает по большому счету плюсы и минусы этих способов, да, то есть в CMS можно сделать все, что угодно, но вот есть, как бы ограничения, навязанные самой CMS, к ее иногда нужно допиливать. В принципе, CMS все делает быстро и легко. Но если вы умеете работать с этой CMS, в CMS тоже бывает кривой код. В CMS тоже работать не всегда, не для всех это подходит. В CMS тоже нужно уметь и тоже это относительно долго. То есть CMS это такой переходный вариант, но он на самом деле оптимальный. То есть чаще всего для создания сайтов используется CMS. Это, ну, на данный момент это для очень многих, для большей части бизнесов, для большей части проектов. Это все равно оптимальный вариант. Вот, ребят, спасибо, что послушали. Просто хотел коротко, да, такой короткий дискурс.